А это до 18 января. Ну, а теперь давайте подробнее посмотрим. Итак, весы. Давайте посмотрим, что же вас ожидает в январе. Так, раз, два, три, четыре. Значит, какая-то тема, связанная с домом, с семьей, постепенно начнет находить выход. Я думаю, что будет что-то в конце года, что вас очень сильно порадует. Для семейных пар, возможно, с вашей стороны в первых числах некоторое такое проявление силы, власти, желания доминировать над своими близкими. Но с 3 числа Венера меняет знак, переходит в пятый дом, и наконец-то вы немножечко отцепитесь от своих домашних и переключитесь ну, как на домашних кого из дети то это дети этом также могут быть какие-то праздники создания праздников это могут быть какие-то развлечения, это могут быть увлечения, типа хобби. Ну а также наступит благоприятное время для любовных встреч любовных знакомств. Но учитывая, что Меркурий ретроградный, то значит, что, скорее всего, это могут быть встречи с теми, кого вы давно хорошо знаете. Для новых это не очень хорошее время, поскольку вряд ли они будут долговечными. Хотя на самом деле по Венере в Водолее мало шансов, что в принципе что-то может быть долгосрочным. Ну, попытка, не пытка, почему бы нет, это ваша легкая воздушная стихия. В это время хорошо знакомиться с людьми по общим интересам, особенно где-то на каких-то тренингах, обучениях, на каких-то коллективных встречах. Я думаю, что также могут возникнуть и какие-то очень близкие, интересные, любовные взаимоотношения с вашим дружеским окружением. Ну, будет очень интересно. А также это хорошее время для тех, у кого из детки для ваших детей. Затем, с 8 числа Лилит переходит с знак Зодиака Лев. Давайте обратим внимание на этот Лев. Что тут у нас во Льве находится? Так, у вас это 11 дом. Он отвечает за карь... не за карьеру, а за дружеское окружение. Но я могу предположить, что до октября месяца, пока там будет находиться Лили, то дружба, коллектив будут для вас занимать очень важное место. То есть значение этой сферы вашего дома будет вырастать до непомерных размеров. Может быть, вы захотите вокруг себя иметь такое окружение, которое будет очень солидное, очень значимое, социально такое непростое, которое может иметь. Ну, знаете, кого-то из светско, светскости, из светского окружения захотите поймить себе в друзья. Ну, будете как-то к этому стремиться. И будете этим людям очень много уделять внимания. Со второго по 9, в принципе, будут благоприятный период для того, чтобы активно действовать, что-то воплощать в реальность, особенно если это будет связано с темами из прошлого. Будьте в этот период легкими на подъем и проявляйте максимальную активность. Ну, давайте посмотрим, что тут вам принесет максимальную активность. Так, 3-4. Значит, это семья, это любовь, это тема работы, а также это тема вашего партнерства. Ну и обратите внимание, Юпитер будет идти по седьмому вашему дому, а это значит, что в вашем окружении могут появиться люди, которые могут выступать для вас. В некотором смысле спонсорами. То есть они могут вам помогать. Их может быть много, потому что там еще и находится ключик, херон. Могут вам помогать, способствовать вашему продвижению социального. Обязательно воспользуйтесь этим периодом, если вам это интересно. 12 числа марс станет прямым директным он у вас находится в девятом доме а это значит что какие-то темы связанные за границей они получат свое разрешение логическое также это тема обучения высшего образования путешествий или любых взаимосвязи с иностранцами 14-15. Постарайтесь не предпринимать никаких эгоистичных попыток поступать по-своему, особенно если это касается взаимоотношений с детьми, а также с теми людьми, кого вы любите. Не допускайте каких-либо встреч, в которых вы не совсем уверены, иначе потом можете иметь неприятные впечатления от них, какой-то неприятный осадок может остаться. 22 числа. Здесь будет складываться кармические благоприятные аспекты для того, чтобы что-то решить. Раз, два, три, четыре. Для вас эта тема дома и тема семьи. У вас получится соединить несоединимые и прийти к какому-то очень правильному решению. но Оно будет правильное с точки зрения высшего. выше справедливости, а не лично вашего. В это время сердце будет подчинено. Разуму трезвый расчет, четкое понимание происходящего вам в этом помогут. Если вы видите, Венера в соединении с Сатурном будет находиться в вашем доме любви, развлечения, ну, что-то очень такое важное, наверное, здесь будет происходить, то, что вам понравится. А да, это, кстати, хороший период для того, чтобы заключать брак, но я бы не 22-го рекомендовала бы, а, например, там 21-го или, может быть, там вечер 23-го, а еще лучше 24-го просто луна водолея она для заключения брака не очень хорошая она слишком много свободы дает чрезмерно я бы сказала также для вас еще 24 25 тоже будут являться благоприятными днями ну и 27 венера переходит в рыбы рыбы для вас это знак который связан с чем с работой, с работой и здоровьем и может означать для вас какие-то благоприятные условия с вашими сослужицами, когда будет легче с ними работать, легче о чем-то договариваться. Обычно, когда Венера идет по шестому, так сейчас еще раз проверю, раз, два, три, четыре, пять, шесть, да, не очень хочется работать, но тем не менее... Тем не менее, ну, больше хочется отдыхать на работе, получать удовольствие от работы. Ну, если вам нравится то, что вы делаете, то дай бог, все хорошо служится для любви наступает время тоже благоприятное, в том плане, что хочется больше роман романтичности больше проявляется жертвенность в отношениях, желание слышать своего любимого человека, помогать ему проявлять какое-то сочувствие, внимание также это время для благотворительности ну и заканчивается месяц 29-30 числа благоприятными аспектами которые дают удачу в любой активности, в интеллектуальной деятельности поездок и подписания различных договоров ну что желаю вам благоприятного месяца кому было интересно пожалуйста ставьте ваши лайки подписывайтесь на канал комментируйте и до встречи в следующих прогнозах